Я приветствую вас на своем канале, сегодня меня познакомили вот с таким буксом, называется allseo.up, здесь можно зарабатывать как без вложений, так и с вложениями. Это долларовый букс, конечно без вложений будет немножко долго, с вложениями быстрее на вывод здесь 10 центов на Pair, но ну, не только на Pair там еще есть возможности выплачивать на другие кошельки, я показываю вам регистрацию очень простая значит имя пользователя e-mail, gmail пароль, пароль я не робот и зарегистрироваться я здесь уже зарегистрирована заходим мы по e-mail, как видите и пароль. Я не робот. И войти в игру. Блин, не знаю, почему они начинают игра. Игра называется. Это обычный букс. Здесь у них есть телеграм-чат, если захотите, можете зайти и добавить свои вопросы или еще что-то. В данный момент у меня заработано... Ой, Кошка скинула. 0.02 цента, рекламный баланс, это мне э, дали, да. ну, как, как, бал, как бонус. И вот мой аккаунт. Платеж сначала заходим в платежные реквизиты, и вот обратите внимание, не вот здесь ищите, куда поставить, а вот так, сюда ставите э, курсор, э, вписываете свой пайер. потом здесь есть USDT можно и Perfect Money, и нажать на «Сохранить». И у меня это уже сделано. Так, далее. Теперь, как мы здесь зарабатываем? Заработать. Если вы хотите работать без э, вложений, то здесь можно заработать на серфинге, на автосерфинге, вот э, на серфинге сайтов. Тут э, я покажу, мы перейдем везде. Это я еще не переходила, я не знаю, что. Посещение короткие ссылки, YouTube. И задание, кстати, задание вполне нормальное. Ну и сейчас мы все это быстренько пробежимся. Серфинга очень было мало, только две штучки. Поэтому я специально один отложила, один клик. Вот так вот нажимаем, внизу идет таймер. Сейчас быстренько подождем. Здесь, насколько я помню, никаких подтверждений не надо. Осталось совсем немножечко. Все, как видите, ничего подтверждать, и там искать какие-то цифры, считать ничего не надо. Автосерфинг я пока не смотрела. Теперь вот серфинг сайтов здесь. Видите, открывается какое окно. И здесь написано, что... Таймер 10 секунд, это не активное окно, значит вы можете запустить и что-то другое делать. И оплата 0,002 USD. Но их здесь, посмотрите, довольно много. Как это делается, я вам сейчас покажу. Нажимаете вот сюда. Вот здесь вот вверху пошел таймер. Я один вариант уже сделала. Я не робот. И подтвердить. Вот. Вот таким образом мы здесь зарабатываем. Далее. А вот этот второй, я не знаю, что такое. Сейчас зайдем во второй. Рубля у доллара. Здесь пока ничего нет, не знаю. Не хочу говорить, не вижу ничего. Можно зайти в посещение. Просматривать. Но вот это вот я сразу говорю на всех блогах, сам, самая противная самый противный вариант. И есть YouTube. Я, я заходила в YouTube и тоже просмотрела. О, уже осталось только два быстренько просматривать. И вот можно заработать э, столько э, цен, центов, долларовых центов автосерфинг я не запускала Задания я хотела вам показать задание задание можно выпадать как видите здесь просто надо смотреть, заходить и смотреть, что за задание видите, даже 12 центов можно заработать регистрация с активностью ну, не знаю, где это регистрируется просто надо смотреть ну, есть и 3 цента, и 5 центов. В общем, кто умеет выполнять, выполняйте. Я пока с этим не буду делать. я буду делать потом, когда видео закончу. И ежедневный бонус. Ежедневный бонус. Прикиньте по баннеру смотрю баннера нету. Значит сегодня уже все баннеры просмотрели. Но вот этого человека я знаю. Он давно во многих буксах появляется. Ну я просто я нет. Я имею в виду ник этот я знаю. Этот ник я уже видела где-то на других сайтах. И можно получить от 0.01 цента до 0.01 цента вот видите по разному получают почему-то нет баннера я не получала так что еще теперь короткие ссылки вот короткие ссылки здесь короткие ссылки их много вот пожалуйста и тоже идут заработки но здесь активное окно не знаю, какая будет ссылка, сейчас посмотрим. О! Это что? Получила или не получила вот мой заработок? <laughs> Наверное, получила. <laughs> Потому что там, там видите, сами видите, вот тут 006, mm. но. Понимаете как, если делать без вложения, конечно, надо немножко терпения, пока наберется здесь 10 центов. Но я умею делать короткие ссылки, я их все сделаю. Теперь, что значит, здесь есть еще инвестиции. Можно увеличить свой э, заработок если сюда инвестировать здесь есть различные пакеты ну пакеты если какие-то мелочи вы посмотрите сами я даю основное вот один пакет он стоит 5 долларов потом 50 долларов и так далее но мы начнем смотреть от 5 долларов что он нам дает начисление 07 процентов в день если вы вкладываете 5 долларов Минимальная сумма 5, максимальная сумма 49, почти 50, срок 180 дней. То есть, если вы вложили 5 долларов, ну, это не супер большая сумма, так будем говорить, то действовать ваша инвестиция будет в течение 180 дней. И досрочно закрыть невозможно. Возврат депозита в конце, его нет, так как... Вы будете зарабатывать с этих 5 долларов, и оно полностью уйдет вам ну, в начисление Разные пакеты, можете сами посмотреть, кому что нравится Но если будете инвестировать, то не забывайте о рисках Так, я пока буду зарабатывать без э, финансирования И посмотрите, сколько можно будет добраться до 10 центов Теперь рефералы Мои рефералы у меня их нет, но здесь э, трех рефералка: 10 процентов, 5 процентов и 1 процент. И здесь у вас будут написаны все ваши рефералы. И здесь же находится реферальная ссылочка. Моя будет, как всегда, под видео так баннеры. Здесь есть баннеры, если у вас есть свой сайт, или вы хотите где-то э, рекламировать не только на сайте, скажем, на каких-то форумах или еще где-то, то есть и баннеры с вашей ссылкой. Так, финансы, что такое финансы? Это пополнить счет, вывести средства, обменник есть. Я хочу посмотреть, что такое обменник. Обменник с основного баланса на рекламный, то есть вы можете здесь также рекламироваться и можете набрать на основном счете ну, необходимую сумму. И основной баланс на инвестиционный баланс. Вот Обратите внимание, если у вас хватит терпения набрать вот здесь 5 долларов, то вы потом можете их перевести на инвестиционный баланс. И хотя даже можно потихонечку набирать. Ну, до этого мы, по, мне пока далеко, а там видно будет. В то хороший обменник. Ну, самое главное я вам рассказала. Сейчас опять заработать. Короткие ссылки. Задание, ежедневный волос, что не появился. Нет, баннер не появился. <звы> Просто баннеры обычно оплачиваются. Может, закончились, закончился срок оплаты. Но я пока сегодня интересно, а после него сколько получили? Почему у меня баннеры? После меня кому-то платили, У кого-то появляется баннер, у кого-то нет. Но я точно не брала. Ну, может, попозже до меня появится. Потому что я только зашла. И успела сделать пару сёршингов. Ну, сёршинга, видите, уже здесь нет. Но а то здесь можно сёршинг. Можно автосерфинг Автосерфинг, что здесь? Доступность... он один-единственный Давайте Не так уж и долго э -э Чем хорошо в сушенге, Тем, что в сёрфингах можно найти что-то новенькое так, Вот, видите, у меня уже 4, цента. И вот так вот потихонечку набирать до 10 и выводить. Сейчас я выйду отсюда. Здесь выход есть. Мой аккаунт. И выход. Вот так вот он смотрится. Главная страница, можете почитать о нас, можете посмотреть на вопросы и ответы, это уже вы сами. То есть, если вам понравился сайт, если вы человек терпеливый, то можете либо набирать до 10 центов и выводить, либо делать с вложениями, чтобы ускорить свой э, вывод. На этом все, как всегда, я вам желаю здоровья и успехов.